Ну что, как говорится, как же сделать из дизельного голые АМГ? Надо для этого снять бампер. Итак, продолжаем преображение. Для того, чтобы поставить расширитель АРК, необходимо обработать поверхность крыла. Здесь вот такие вот специально заготовленные пластмасски, которые идут в комплекте с расширением. И приклеить их на кузов. Это мы уже сделали. На примере левого крыла. Вот так вот это дело все выглядит. На передних крыльях. Сейчас будем ставить расширители. И доклеим одно заднее правый крыло. Поставили расширители. Вот так все это выглядит. Очень даже красиво. стала такая выразительная амг мощный мощная Вот обычная заводская Ну что, друзья Вот так вот стал выглядеть Мерседес Очень даже красивый, красивый Собрали полный амг передний бампер поставили расширители кузова другие пороги ждем диски вот старые Так вот из простого дизельного ГЛЕ получается не дизельный или дизельный АМГ. Мне кажется, смотрится очень даже нарядно. Очень достойный внешний вид. Сразу такой брутальный, вызывающий. Не хватает тонировочки и красивых номеров. Если кому интересно, установить и приобрести такой обрез можно у нас. Пишите в личные сообщения и привезем на любой автомобиль, любой внешней стали без отчасти.